Вы любите драники и к грибам тоже неровно дышите, значит, вам непременно стоит узнать, как приготовить драники в горшочке с грибами. Это блюдо отнюдь не только повседневные, на праздничном столе горшочки с аппетитным картофельно-грибным содержимым будут смотреться куда как хорошо. Вы можете добавить в них обжаренное куриное филе, грудинку и так далее, но мне больше по вкусу вегетарианский вариант – Калорий и протеинов в нем предостаточно. Нежные, ароматные обжаренные грибочки, пропитанные вкуснейшим сметанным соусом, драники и золотистая сырная корочка сверху. Это просто сказка, а не блюдо. Рецепт приготовления драников в горшочке с грибами вам обязательно придется по вкусу. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Грибы тщательно вымыть проточной водой, обсушить. Нарезать пластинками или ломтиками. Разогреть сковороду с растительным маслом, виоложить грибы и обжаривать до полного выкипания жидкости. Лук почистить, нарезать тонкими полукольцами или перьями. Подписавшимся, больше вкусностей. Добавить к грибам и обжаривать, пока лук не станет золотистым, а грибочки, румяными, в конце посолить. Перемешать и выключить огонь. На другой сковороде растопить сливочное масло. Спассировать в нем муку, тщательно помешивая, чтобы не было комочков, добавить сметану, соль, перец, перемешать и прогреть, выключить. Сыр натереть на крупной терке. На дно каждого горшочка уложить слой драников, сверху грибы, полить соусом, затем снова драники, грибы, соус. Сверху посыпать тертым сыром и отправить в разогретую до 180 в духовку на полчаса. Готовое блюдо слегка остудить и подавать на стол горячим, сырная корочка должна остаться мягкой и тягучей. Подписывайтесь и ставьте лайки. Необходимые ингредиенты. Грибы. 500 грамм, готовые драники, 20 штук, сметана, 1 стакан, масло сливочное, 2 столовые ложки, мука, 1 столовая ложка, сыр твердый, 150 грамм, соль, по вкусу, перец, по вкусу, лук репчатый, 1-2 штук, масло растительное, 2 столовые ложки, количество порций, 4-5, щелчок, клик, нажатие на лайк,